Да, на меня опять посмотрели. Итак, друзья, всем привет. Это будет блог номер один вступительный. Я вам расскажу просто что, как, чему и зачем вообще мне это все. Меня зовут Вова Владимир. Я живу в городе Тернополь, Украина. И почему? Почему я решил снимать свой видеоблог? Да потому что есть многие вещи, о которых я знаю очень много. И есть что рассказать, есть чем поделиться. О чем вообще будут мои видео? Если зайти и посмотреть, какие у меня есть плейлисты, то это жизнь, то есть логи, это гаджеты путешествия езда на авто обработка фото монтаж видео маленькие инструкции и советы и полезные приложения для телефонов которыми я пользуюсь сам влоги скорее всего будут выходить несколько раз в неделю а остальные видео из каждой рубрики одно видео раз в неделю будет точно сразу хочу предостеречь людей от резких высказываний и грубых комментариев я подглядываю в телефон потому что запомнить все что я хочу сказать очень трудно а у камеры есть такая особенность она стирает ваши мысли когда смотрит на вас просьба очень большая просьба не ставить мои слова под сомнение если у вас нет каких-то как -то аргументов чтобы возразить то есть вот так просто ты не прав, а почему не прав не сказать, такое не принимается. Обосновывайте ваше мнение. Ну и, конечно, не воспринимайте все, что я говорю, как истину в первой инстанции, потому что я человек, у меня есть свой опыт жизненный, у меня есть свой жизненный опыт, и все, что я говорю, оно именно базируется на нем, на этом опыте. У вас свой опыт, свое мнение, свои впечатления от всего о чем я могу говорить в несколько другом ключе нежели вы себе там представляете вот такой вот первый вложек в общем-то и видео трейлер на моем канале о чем я буду делиться здесь спасибо за просмотр переходим на канал подписываемся ставим лайки внизу комментируем добавляемся в соцсети спасибо ну и сразу можете смотреть влог номер два